В интернете случился небывалый со времен взлома iCloud слив частной клубнички. Новый хозяин Twitter обещает вернуть в Coca-Cola кокаин, серверы в Россию везутся тайными тропами, а у кинувшего всех Е-каталог уже есть российский аналог. Новостей много, на связи МК, поехали. И сразу начну с пикантной новости, которая в общем потоке даже не вызвала резонанс, за исключением анонов с ча Возможно незамеченным данное событие стало из-за слишком частых сливов наших данных, по типу того, когда Яндекс рассказала всем, на какую сумму местный батюшка заказывал курочку в KFC, ну а чего бояться? Яндекс Яндекс.Еду за 50 миллионов строк наказали на 60 тысяч рублей. 800 евро. У них там минималка в Нидерландах — полторы тысячи. Но свежий слив приватных фото из популярного фоторедактора VSCO намного интереснее, чем знать, чем там питается сосед. С другой стороны, это даже не слив проверка на внимательность сколько раз повторять что нельзя бездумно тыкать далее далее далее и не читать под чем вам там предлагают подписаться фоторедактор вес всего больше же конечно любят инстаграм дамы он позволяет быстро и бесплатно обработать себя любимую но вот беда после завершения модификации своего тела программа по умолчанию ставит галку на публикацию фото в открытую ленту в итоге сеть заполонили личные в том числе интимные фото невнимательных пользователей и самая замечательная программа синхронизирует ваши контакты ставит геометки в общем делает все чтобы все ваши части тела увидела как можно больше людей знать вы об этом сначала не будете там нет лайков и просмотров а вот ребята с 2 часа знают об этом уже больше недели и даже придумали способы выкачить все фото из понравившегося профиля а список архивов с клубничкой мотать рука. И ведь формально к VSCO никаких претензий, они завуалированно предупреждали, что фото будут в открытом виде. Я сам установил этот фоторедактор и проверил. Все так, хорошо после синхронизации контактов у моей жены я нашел только одно фото себя с голым снеговиком. Так что после просмотра ролика можете заняться проверкой аккаунтов своего окружения. И очень вовремя Google разрешила удалить себя из интернета, правда, Бейонсе это не особо помогло, но если вы чуть менее популярны, попытаться можно. Достаточно отправить в Google запрос, указав в нем поисковые страницы сайты с вашими личными данными, а также подтверждение того, что это данные ваши. И если все окей, техногигант удалит вашу информацию, будь то домашний адрес, пароль или даже фото паспорта, правда остаются другие поисковые системы, да и есть такая штука как кэширование. В общем, такое удаление дело сомнительное, не зря же говорят, все что попало в интернет, остается там навсегда. И к слову про кэширование и Google. Думаю, уже многие заметили, что последнее время на YouTube плохо подгружаются превью и не всегда грузится лого каналов и картинки в постах. Причем продолжается это уже почти неделю. Методом научного тыка выяснилось, что через VPN такой проблемы нет. А значит, кто виноват? Правильно, Роскомнадзор. Поводов для беспокойства пока нет, блокировать YouTube они не решаются. Цифровые воины ударили по ресурсу, с которого видеохостинг подгружает статичный контент. И естественно, причина связана с Украиной. И да, из-за одной картинки Роскомнадзор грохнул все. К счастью, роликов это не коснулось, они продолжают воспроизводиться нормально, ну, по крайней мере, пока. Так что рано портить глаза об интерфейс Рутуба. Все это банальная стрельба из пушки по воробьям. Кстати, проверить работоспособность сайтов теперь тоже проблема. Популярный портал Down Detector отключил русскоязычную версию сервиса и вырезал все интернет-ресурсы российских компаний. Я думаю, то же самое ждет и сайт для проверки скорости Speedtest. Если они не отключатся сами, это сделает Роскомнадзор — компания из США пока не выполнила требования предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских граждан. В общем, кольцо российского сегмента интернет слегка сжимается. И пока оно не перекусило нашу с вами связь, давайте поставим видео на паузу и подпишемся на наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе IT-новостей. А после просмотра, если есть желание, конечно, закиньте свой ник в Google форму которая будет в описании, чтобы через пару дней я смог отправить вот эти два SSD двум счастливчикам. Договорились? Ссылочка на нашу телегу и Google форму в описании. А я пока почитаю, что у нас там дальше. Помимо Джонни Деппа, которому насли на кровать, всю неделю в новостных лентах мелькал Илон Маск. Хотя, что это я? Маск постоянно мелькал и раньше. Но в этот раз он прям удивил. Многие в этом сомневались, но Илон взял, да и купил себе заблокированный в России телеграм. Фу ты. Твиттер. С одной стороны, зачем ему твиттер, если в нем нет России? С другой, это удобная записная книжка, где можно делиться своими мыслями со всем миром и троллить Рогозина. Кстати, после таких новостей глава Роскосмоса даже закрыл свой профиль. Больше мы не увидим этого искрометного космического юмора. Маск с нами заплатит 44 миллиарда долларов. Профессиональные пользователи калькулятора уже посчитали, что бы он мог купить на эти деньги, например, в Казахстане. С приходом нового хозяина, Маск обещает сделать эту платформу максимально свободной. Вспоминая, как они всем миром затыкали Трампа, в это что-то мало верится. Но уже заявлено, что появится возможность редактировать твиты, а исходный код в соцсети откроют и опубликуют на хаби. В общем, make Twitter great again, полный коммунизм и тому подобное. Но давайте не будем забывать, что комбинатор Маск тот еще тролль. После покупки Твиттера он уже хочет купить Кока-Колу и вернуть в ее состав кокаин. Кокаином. Да, когда-то в Кока-Колу действительно добавляли кокаин. В общем, очень богатый стендап-комик купил себе целый канал. Но что нам этот Твиттер? Мы с вами живем в слегка другой реальности и куда интересней, что происходит в суверенных интернетах. И тут все и хорошо, и плохо одновременно. ВК явно не хочет упускать возможность занять освободившиеся ниши и активно развивает буквально все. Проект, который 15 лет назад начал свой путь как соцсеть со стеной, теперь уже является приложением все в одном. Тут и общение, и видео, и каналы с группами. И возможность заказать еду и нового сяоми соли в общем VK явно идет по пути китайского вичата на днях они запустили сервис VK play который должен заменить сразу и twitch и youtube gaming и даже geforce now ультимативная игровая платформа где можно будет смотреть летсплей стримить и самому играть в облаке а заодно читать разные игровые новости и общаться в перерывах между неотключаемой рекламой конечно же всего функционала пока нет но заготовок хватает так что у VK play вполне может быть светлое будущее и это еще не все на днях VK заявила о покупке яндекс дзен и новостей сделка должна пройти еще много одобрений включая фас но ее причина вполне понятна. яндексу как нидерландской компании слегка неуютно балансировать на текущей политической повестке. А ВК с товарищем майором для полного счастья как раз не хватает уже готового и работающего новостного агрегатора. Так что звезды сошлись. Множество сервисов в одном приложении, это удобно, с этим не поспоришь, но вот только для работы этих сервисов нужны сервера, если речь идет про облачный гейминг, очень мощные сервера и очевидно не на Эльбрусах или Байкалах, и вот с этим сейчас прям максимально плохо. Свежие отчеты показывают, что в московском регионе, который охватывает почти 3 четвертых коммерческих цот в России, осталось всего 800 свободных серверных стоек, это минимум за несколько лет даже во времена коронавируса было доступно в три с половиной раза больше причина тут проста множество российских сервисов в том числе государственных из-за последних событий вынуждены переехать из-за рубежа на родину построить новый сот не такая уж сложная задача ну для тех инженеров которые умеют это делать особенно сейчас когда идти сегменту государство оказывает всяческую помощь но вот из-за санкций от российских компаний отвернулись все даже китайский Huawei не горит желанием поставлять оборудование. И уже сейчас не хватает оборудования для обслуживания уже работающих серверов. Как итог, цены на облака в России растут на десятки процентов в месяц и как выйти из этого кризиса пока не ясно. Далеко не факт, что параллельный импорт здесь поможет, ибо речь идет не о парочке айфонов, примотанных скотчем к казаху. Не, казахи обидятся. Примотанный к скотчем к буряту. Все настолько серьезно, что даже VK нехотя сообщила, что сервисов-то они в свою перчатку контента напокупали, но вот как их развивать без доступа к железу, непонятно. ВК не отрицают урезание даже текущих сервисов и общего качества работы платформы, вплоть до сбоев и недоступности части контента. А это значит, что придется наращивать серый импорт. С 24 февраля нелегальный ввоз в Россию железо, Циску, Деллы и других зарубежных компаний вырос как минимум в 2-3 раза. Неожиданно он и раньше процветал, так как такие серые схемы позволяют снизить бюрократические проволочки. Но вот надо понимать, что завести такое количество оборудования тайными тропами не выйдет и полностью избежать дефицита из серверов точно не получится. Но есть и другая сторона медали. Пока админы крупных компаний рвут волосы и скупают даже бэушные сервера с Авито, зажиточные компьютерщики, если такие еще остались, уже могут купить себе любое железо по до спецоперационным ценам. Вы не представляете, сколько я раз пытался это выговорить. Даже свеженькую RTX 3090 Ti. Кто ты? Надеюсь, тебе она нужна для дела. И не в каком-то там подвале у перекупов, а вполне официально в ДНС. У серого импорта тоже есть плюсы, хотя, судя по всему, это какой-то заблудившийся официальный ввоз. На карты давалась полноценная трехлетняя гарантия, даже цены были адекватные, ну с учетом дефицита чипов, конечно. 280 тысяч мы видели на RTX 3090 полгода назад в бум майнинга. Только карт, видимо, было немного, в продаже их уже не осталось. Ну или я чего-то не знаю про доходы населения. Остальное железо в магазинах есть, волна шока с трехкратным повышением цен прошла, рубль откачали газом, и стоимость комплектующих падает не по дням, а по часам. Уже можно встретить ценники ниже февральского уровня. Так что, если вы хотели собрать себе компьютер, видимо, это стоит сделать сейчас. Ценник снизился даже на технику Apple. Некоторые iPhone в российском ритейле подешевели на треть. Представители крупных маркетплейсов объясняют это укреплением рубля, снижением спроса, так как теперь не каждый может себе такую технику позволить, и политикой Apple по удалению российских приложений и отключению функции Apple Pay. Вы наверняка слышали этот анекдот, дескать, спорт вне политики. Казалось бы, киберспорт. Тем более, российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2 из-за нарисованной буквы Z на мини-карте. Пожаловался на игрока максимально отмороженный украинский комментатор Вилад, который открыто заявляет о русофобии и призывает убить трусню. При этом никого не смутило, что на самой трансляции матча собирают донаты на победу Украины в с Россией. Не помогло даже видео с извинениями Ивана Москаленко, который по его словам случайно нарисовал последнюю букву алфавита и вообще аполитичный парень. И даже его исключение из команды ситуацию не спасло. В общем, буква, которую нельзя называть, испортила парням карьеру. После прекращения официальных поставок железа и разрыва всех отношений с производством собственных процессоров в России стало все сложно. Эту тему мы обсудили в одном из предыдущих роликов. Если интересно, обязательно перейдите и посмотрите, ссылка будет в описании. Но оказывается есть выход. Можно заказывать готовые чипы не в Тайване, а у Малайзии. Это небольшая мусульманская густонаселенная страна рядом с Таиландом, детище индийско-китайских купцов. Малайзия уже давно занимается коммерческой разработкой микроэлектроники, и на таком уровне, что на чипы приходится аж 7% ВВП, а их импорт в 2021 году принес 9 миллиардов долларов. Более того, если вы используете процессоры Intel Core 3 или 4 поколений, вполне возможно, что на их крышке написано слово малай. Так что да, эта малай вполне может обеспечить Россию нужной электроникой если ей, конечно, не помешают. Еще одной страной чипмейкера может стать Индия. Эта страна более лояльна к западу, чем Китай, и горит желанием потеснить последней на международной IT-арене. Собственно, уже давно некоторые iPhone мада in Индия. Так что неудивительно, что следующий шаг – это постройка на территории страны фабрик крупных чипмейкеров, таких как Intel, TSMC или Global Foundries. Если индусы решат проблемы с логистикой и это энергоснабжением и смогут предложить рабские труды и вкусные условия, возможно, нас ждут процессоры Intel с пометкой Индия и Хари Кришна, будем надеяться, они попадут в Россию ну а пока приземлиться придется не только нашим надеждам но и википедии РКН направили официальный запрос о уровне посещаемости ресурса в россии и если количество пользователей в день превысит 500 тысяч человек компания попадает под закон о приземлении и будет обязана открыть отечественное представительство в россии которое можно будет арестовать как это сделали с гуглом и если открыть представительство для google или apple не проблема то вот фонд википедии при все своем кажущемся величии очень небольшая компания в ней работает около 400 человек и все они заняты в основном поддержанием работы инфраструктуры в массе своей википедия модерируется обычными людьми и для сравнения сотрудников google почти 140 тысяч так что никаком офисе википедии в россии говорить не приходится особенно в текущей ситуации чем это может закончиться для самой крупной бесплатной энциклопедии в мире ну, замедлением или блокировкой, чем еще? Ведь другого рычага давления у Роскомнадзора в стиле «лишим доходов» тут, очевидно, нет. К слову говоря, о блокировках. Вы играли когда-нибудь в шахматы? Я вот, к сожалению, нет. Эта игра известна очень много столетий и продолжает захватывать умы людей даже сейчас. Про шахматы сложено много задач, например, попробуйте расположить 8 ферзей на поле, чтобы они не били друг друга. Не знаю, что это значит, но, наверное, очень сложно. Роскомнадзор взял да заблокировал крупнейшую шахматную социальную сеть Chess.com. Разумеется, там решили обсудить какую-то, ну, и РКН нанес высокоточный удар по двум конкретным страницам. Ну, а так как сайт работает по HTTPS, заблокировать получилось весь шахматный сайт. Давайте закончим сегодняшний выпуск. Что там войти? На положительной ноте. Даже двух. Во-первых, произошел тектонический сдвиг. Apple, которая всегда была против вмешательства обычных людей в свои высокотехнологичные шедевры, все-таки сдалась и начала продажу комплектов для самостоятельного ремонта iPhone. Правда, самому поменять аккумулятор, экран и камеру в iPhone 12 и новее достаточно тяжело. Кейсы с ремкомплектом весят по 35 килограмм, а стоимость самостоятельного ремонта выходит дороже, чем отнести гаджет в специализированный сервис. Пока саморемонт запущен только в Штатах, но, вскоре запчасти будут продавать и в Европе. А мы являемся европой Ну и во вторых сейчас активно развивается замена е-каталога мы часто с ними сотрудничали это был действительно удобный сервис но украинский ресурс как и летишопс после начала военных действий в украине послал всех на три буквы и прекратил работу это был крайне удачный агрегатор и в россии очень не хватает его аналога тот же яндекс маркет к сожалению стал теперь скорее маркетплейсом и вот ребята из питера занимающиеся поисковым маркетингом и агрегатором саун Запарились и кинули клич на пикабу, дескать, давайте замутим свой каталог с магазинами, поиском, блэкджеком и фильтрами. Мы не смогли пройти мимо и решили их поддержать. Миша, привет. Если кратко, то проект начали разрабатывать 10 марта. На данном этапе запущен каталог порядка 100 тысяч товаров. Ежедневно подключаем прайс-листы с ценами от магазинов. После майских праздников запускаем поиск и фильтр по характеристикам. Если говорить про команду, то сейчас задействовано 9 человек. Человек. ребята опытные полноценный запуск планируют после майских праздников так что в следующий раз когда вам понадобится что-то купить гуглим про каталог и ищем лучшие цены вот тут сейчас появится ссылка на наш телеграм читайте больше новостей там не забывайте про нашу группу вконтакте а также конкурс на вот эти два где они да эти два ssd ссылочки будут в описании мир труд май можно сейчас так говорить. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, увидимся, пока.